«А мы чего, товарищи параллельщик, тут будем?» Евстрихин скривился. «Селить людей в таком месте, ну, это уж даже не по-плохому, куда хуже. А чего, у нас и палатки не будет?» Поддержал наступление товарища Резинкин. «Мужики!» «Отступил кто-то, кто «Я не знаю. Мне сказали, у вас Все. Ну, а мы чего, товарищ тут будем? Евстрихин скривица. Селить людей в таком месте, ну, это даже не по-плохому, куда уже. А чего, у нас и палатки не будут. Поддержал наступление товарища Алисинкин. Мужики. Отступил когда Петрович. Я не знаю. Мне сказали, вас удалось. Вот ограничение девяносто.